Всем приветтания! С вами Ольга Дуброва. Сегодня я рассказываю вам с коллекции роз ботаничного сада города Менска. Бачите, за моей спиной я прыгаюсь. И хотя первая хвала уже одышла, а ли будет и другая, и навод и третья. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию топ-5 роз, которые все непременно надо завести, независимо от того, вы любитель. Либо вы профессионал, и у вас уже много каких-то сортов, но эти сорта вас не разочаруют никогда, и вы получите наслаждение, и результаты труда вас порадуют. Мы находимся около розы, которая называется Лилавандер. Сорт не такой уж и старый, 2008 года издания, относится к чайно-гибридным. Видите, такой характерный бутончик. Какие у него плюсы? У него все плюсы. Вот просто все плюсы. Во-первых, форма. Во-вторых, необыкновенный аромат. В-третьих, прекрасно зимует. Несмотря на жару, посмотрите, какая хорошая, здоровая зелень, неувядающая. Ближе к осени мы поймем, что надо позаботиться о зимовке. И здесь у него сплошной плюс, потому что сорт очень устойчив к пониженным температурам. Заявлена высота 60-80 см в каталоге. Ну, примерно так и есть, несмотря на то, что уже достаточно долго сидит на одном месте. Затем, если говорить о размере самого цветка, то говорят о том, что пишут, диаметр его должен быть 10-12 сантиметров. У нас он немножко меньше. Почему? Ну, вот так вот потому. Но в целом он отвечает всем своим заявленным требованиям. Следующий сорт великолепный. Это роза Раубритте, роза с прошлого века, год издания 1936 из питомника Кордеса неутомимого. И до сих пор она шествует по ботаническим садам и коллекциям. И это о чем-то да и говорит. Роза Раубрита относится к плетистым розам. И вы спросите, что же это она плетистая при таком невысоком росте? Хитрость этого сорта в том, что его можно выращивать как мощный кламбер, можно как средний э, рамблер. И можно даже пустить ее плети и сделать ее почвопокровной. Плети ее достигают... Пишут 200-250 сантиметров, так оно и есть, так оно и будет. И размер цветка тоже, несмотря на то, что она вот немножко пострадала, размер цветка 5-6 сантиметров, так оно и есть. Цвет необычайный, потому что пишут розовый, но розовый он скрытый, потому что бутончик практически не раскрывается. Он такой, прямо вот как смотришь, как яблонька молодая. И снаружи он серебристо-розовый. Каскад просто соцветий и долго держится на растении, не опадают очень длительное время, не раскрываются абсолютно так, что засыпая почву под собой. Роза зимостойкая робрита и противостоит различным заболеваниям и вредителям. Если мы посмотрим на ее стебелек, то мы увидим многочисленные шипы. Это ей досталось в наследство от скрещивания с розой канина и розой видовой розой, для которых это характерно. Может, поэтому она замечательно зимует, потому что у нее такая вот наследственность. Следующая роза называется розариум Ютерсен. Эта роза тоже относится к плетистым розам и охарактеризуется тем, что цветы. Просто лавинообразно образуется. Когда ее создали в 1977 году, то зануды-завистники коллеги-селекционеров они сказали, что хм, что-то такого розовая роза и ничего интересного. Но, как показала практика, что правда восторжествовала. И благодаря вот этому обильному цветению, густомахровая роза, ее все полюбили и она прижилась у цветоводов. Что про нее пишут? Пишут, что у нее побеги 200-250 сантиметров и цветок 7-8 сантиметров. Примерно такое и у нас наблюдается в ботаническом саду. Следующая роза, это тоже относится к плетистым розам. Сегодня я так вот сконцентрировалась на плетистых слегка. И эта роза называется пламентанс. Это роза год издания 1955 тот же питомник Кордиса. И она так вошла в жизнь цветовода, что практически ну, в каждом уголке Беларуси она есть. И не пугайтесь того, что она будет у вашего соседа, потому что у вас она будет все равно выглядеть замечательно. И восторгать и вас, и ваших соседей, и друзей, которые посетят ваш участок. Потому что образует мощные плети, несущие на себе крупные цветки. И если уже быть точным, то эта роза относится к группе Плетистые крупноцветковые. Иногда путают там какие-то другие, ей присваивают должности, но это плетистая крупноцветковая роза. Окраска цветков карминно-красная, их много, рост сильный, и листва как бы помогает проявить красоту самих цветков. Листва насыщенная, зеленая, здоровая, И так как сильный рост у побегов, то они практически и не успевают заболевать. Всегда молодой, всегда здоровый получается. Да, длина такая и есть, как заявлено в каталоге. Это 200-250. Иногда даже плети в хороших условиях достигают 3,5 метра, а то и 4 метра. И все это украшено многочисленными цветками. Когда вы приобретаете этот сорт, то лучше заранее предусмотреть, место И это место должно быть либо где-то у забора, у беседки, с хорошей крепкой опорой, потому что очень мощный рост и потребуется крепкая опора для того, чтобы поддерживать эти многочисленные плити. И размер цветков 7-8 см, так оно и есть. Иногда даже при хорошем уходе, при хорошей подкормке и поливах она выглядит и еще и крупнее. Ну и для того, чтобы разбавить плетистые розы, я добавлю э, чайно-гибридную, сорт Анжелика. Не, пот... не путайте сортом Ангела, который относится к плетистым розам. И Анжелика в 1980 году заняла свое устойчивое место как срезочная культура, потому что э, отвечает всем требованиям срезки. Хороший плотный бутон, э, высокий цветонос. Стройный цветонос, приятный цвет, он практически оранжевый, долго сохраняется в срезке, хорошо реагирует на подкормки. Ну, и единственный маленький недостаток, если вы недостаточно будете внимательно относиться к уходу, то может поражаться неблагоприятные годы, либо в неблагоприятных условиях, может поражаться мучнистой росой, ну или какими-нибудь пятнистостями, но немножко ухода для этой французской красавицы, и все будет у вас хорошо. Приобретайте эту великолепную пятерку, и вы просто не нарадуетесь красотой розы. Всего хорошего, до новых встреч!